Компания Nvidia напомнила, что 7 февраля производители начнут принимать предзаказы на новые мощные игровые ноутбуки, оснащенные графическими ускорителями GeForce RTX 4080 и 4090. Самой дорогой моделью ноутбука из представленного производителями ассортимента является 17-дюймовый MSI Titan GT77HX стоимостью 5300 долларов. В его состав входят 24 ядерный флагманский процессор Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти, 128 гигабайт оперативной памяти DDR5 с SSD M2 емкостью 4 ТБ и 17 дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 4К и частотой обновления 144 Гц. Ну что могу сказать, офигенный аппарат на самом деле. Но триста восемьдесят тысяч как-то дороговато за ноутбук.